Привет, hey, народ! Как дела? Это Джей, я Джей, Джей, и сегодня я Jay. And and I'm I'm to расскажу вам, как кадрировать ваш объект и добиваться наилучшей композиции. Есть кое-что под названием «Правило третей», и это даже не что-то новое, об этом известно давным-давно, и этим пользуются все кинематографисты и фотографы, и компонуют кадры для более интересной композиции. Короче... Если вы разделите кадр на 9 равных частей, то получите 4 точки пересечения. Они-то и важны для вашей композиции. Вместо того, чтобы тупо размещать предмет в самом центре, попробуйте разместить его в этих точках. Или на линиях. Это годится для портретной съемки. Годится для пейзажа. Вы можете применять это везде, где хотите. Вот пример того, как легко и просто улучшить композицию. Все, что я сделал, скомпоновал кадр так, чтобы глаза оказались на точках пересечений. В результате гораздо более эффектная картинка. При съемке пейзажа постарайтесь расположить горизонт на линиях. Немного практики, и даже вы сможете стать мастером композиции. Я гарантирую вам, что это сделает вашу композицию гораздо интереснее. Проверяйте блог, там есть подробности обо всех его видео. Если у вас есть вопросы, оставьте мне свой коммент, и я отвечу. Спасибо, что смотрите мои видео. И Не забудьте кликнуть по кнопке «Подписаться». если вам понравилось, можете смело делиться этим видео. И как говорит Арни, I'll be, back. I'll be back. In two через две недели. Take it easy, guys. Ну давайте, ребята, nice и всего Пока.